Ах ты ж черт, я ж дома чайник забыл выключить, бегу! Да-да, ну что ж всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья. С вами вновь Олег, он же скрощь продолжает выживать в космических инженеров, продолжает строить корабли, какие-то базы и исследовать бескрайние просторы. Космоса. Ну что ж, в основном об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске. Но пока ты смотришь, прожми, пожалуйста, авансом лайкос под данный видос, мне очень нужна важна твоя поддержка. Ну и взамен за твои лайки, как всегда, буду радовать тебя годными крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм, таким, например, как Космические Инженеры и не только. Ну а мы, конечно же, начинаем, друзья! На самом деле, свое выживание мы начали достаточно давно, если кто хочет посмотреть историю нашего развития с самого начала, все ты можешь найти на канале в специальном плейлисте для тебя. Я подготовил уже а, полную информацию по нашему выживанию, там очень достаточно много э, видосов. На данный момент у нас имеется своя собственная база вот где-то там, вот внизу далеко-далеко, э, вот на этой планете, ну типа похожую э, на Землю. И вот где-то вот там, вот прям куда я сейчас смотрю, по центру экрана вокруг этого озера и располагается наша основная база под названием э, Рассвет. Видос по которой и по нашему выживанию, кстати говоря, можно найти в плейлисте под данным видео. Я все оставлю специально э, для тебя. Да, помимо этой базы мы уже немножечко Развились, да, я построил вот такой вот космический челнок-орел. Он же умеет, значит, перевозить грузы как на землю, а, так и увозить грузы с земли. Обладает он, конечно же, атмосферными и водородными а, движками, что помогает нам а, без проблем, практически. Ну, как без проблем, конечно же, это мягко сказано. А, да, с проблемами. Он, конечно, тяжелый, неповоротливый, но тем не менее позволяет перевозить тонны груза. Именно на этой рабочей лошадке. Так ее назовем. Да, мы сюда и привезли наш первый дрон. А, на котором мы стали здесь потихонечку а, развиваться Также, помимо всего прочего, для быстрых перемещений здесь уже в космосе У нас существуют вот такие вот челноки под кодовым названием а, лучки Они у нас называются Все, ребятки, проектировал я своими собственными руками Нигде не подсматривал В каких-то чертежах используются модификации да определенные Вот, например, как здесь, как видишь, из модификации Используются вот эти вот нестандартные фонарики у нас да. Что еще тут из модификации? Вроде бы как еще все Там еще, по-моему, какие-то программы у нас есть Скрипты тоже из модов, они используются Вообще, если ты хочешь посмотреть на все моды, которые я использую с которыми я играю в своем прохождении выживания То смело можешь найти это просто-напросто в моем профиле в стиме В мастерской, да, по инженерам Там все можно отследить, какие избранные коллекции модов я использую Да, вот это, собственно говоря, мой лучик, на котором я летаю А это то же самое, только лучик моего напарника техника Да, вот мы вместе с ним бороздим, как говорится, просторы космоса Помимо вот этой техники, которую я тебе показал, у здесь находится своя собственная уже а, база и вот пока что основной источник электропитания нашей базы то есть это вот такая солнечная панель которая работает естественно только а, в светлое время суток сейчас у нас как видишь день я исчисление веду потому как у нас сейчас обстоят дела на планете земля да сейчас у нас день и наша солнечная панелька вырабатывает максимум электроэнергии чтобы запитать батареи на нашей базе. Ну что ж, пойдем уже перейдем собственно говоря на базу. Пока у нас тут немножко не приспособлен, да, вход, так сказать въезд к нашей базе, поэтому приходится парковать технику буквально вот здесь на улице и на камнях что не очень-то хорошо, но куда деваться. За неимением лучшего мы прибегаем к самым изощренным методам да, можно и так сказать. Так, ну что ж пойдем и прогуляемся немножко на нашу новую базу кодовое имя которой МИР. Это подземный, точнее астероидный комплекс, который уже нормально таки построили и он теперь пригоден а, для жизни. прежде чем войти давай сначала осмотримся посмотрим что у нас есть а, снаружи снаружи этой станции как ты видишь до да, станции мир у нас существует вот такой вот наш дрончик которого мы сюда и а, привезли это универсальный дрон как может быть как бурильщиком также на него можно прицепить будет сварочный аппарат а также можно будет а, прицепить на него а, резак в зависимости от того что ты выберешь например а, в коллекции чертежей и вот пожалуйста за в мои чертежи, можно для него выбрать и резачок, можем и сварщик, можем и а, бур. Это универсальное устройство, хорошо тем, что оно легко делается, легко крафтится, само по себе оно немного весит, а тем самым мы смогли его привезти на нашем а, орле, сюда, на астероид, и с помощью этого устройства нам гораздо легче сейчас вести какие-то космические а, работы, будь то бурение, будь то какая-то сборка каких-нибудь баз, да, вот эту, например, базу я собрал целиком и полностью при помощи вот этого универсального дрона под названием Уна. Если бы не он, я вручную бы здесь на реалистичных настройках выживания ковырялся бы до упомрачения неизвестно сколько э, времени. Если кто не в курсе, мы играем на самых реалистичных настройках, где по минимуму размер инвентаря, сейчас тебе продемонстрирую, вот как видишь, всего 400 литров я могу э, в себе таскать. Это там 120, по-моему, килограмма, может даже и меньше. Э, ну и в остальном добыча ресурсов тоже на реалистичном, и все остальное тоже на, ре, на максимально реалистичном уровне. Ну, в общем, те все настройки, которые есть, у нас вкручены на реалистичный уровень. Показать, к сожалению, я не могу. Ну, наконец-таки, пришло время тебе показать внутрянку нашего комплекса э, мир. Пройдя вот сюда немножко по лестнице, да, по такой немножко интересной, футуристичной, который также у нас из модов, да, в оригинальной версии ты такой интересной лестнице и вот таких вот наклонных ступенек с коридорами э, не найдешь, да. Перемещаемся мы в наше основное главное пространство и добро пожаловать, друзья, в наш, можно так сказать, второй дом. В общем-то, здесь мы и живем. Как видишь, у нас тут небольшая дискотека, но чтобы хоть как-то поднять настроение после трудовых космических э, будней. Здесь мы отдыхаем, да, у нас здесь кроваточки, тут мы, значит, ходим в душек. да, надо, конечно же, космонавт помыться, побриться, естественно, сюда мы ходим в туалет, э, все нормально, так, тот отдел я тебе сейчас продемонстрирую, и самое, самое интересное, что здесь можно, это можно снять наконец-таки нашу надоедливую маску, да, без которой мы вообще никуда в космическом пространстве, а здесь спокойно, друзья, дышится, потому что здесь у нас на Настроена система снабжения кислородом. Здесь у нас, как говорится, система жизнеобеспечения работает на нормальном уровне. Все, как говорится, герметично. А вот в этом магазинчике мы можем заказать себе а, еду. Понажимав вот здесь, вот мы можем выбрать себе какую-нибудь... А, пускай это будет синтетическая пища. И вот таким вот образом мы приобретаем для себя еду, мне говорят спасибо за покупку отсюда можно забрать еду и как раз таки перекусить, потому что мой персонаж немножечко проголодался, да, вот мы до 48 подняли а, жизненные показатели а, по уровню голода, так, ну что ж, мы переходим дальше тут у нас шкафчики, тут мы храним, значит, свои вещи естественно, все поделено, тут, значит мой шкафчик, тут, значит, шкафчик моего напар напарника, а, техника, да все для удобства, как говорится, да, закончил работу, да, положил все в шкафчики и так далее здесь, у нас, значит, модуль жизнеобеспечения возле которого можно под зарядиться. Пока что он у нас, к сожалению, по максимуму кон конвейерной сети нашей базы не подключен, а поэтому не функционирует, не наполняет нас ни водородом. Далее переходим. Здесь у нас, значит, крио-капсула, где можно отдыхать. Пока что на одного человека она рассчитана. Здесь в основном всегда тусуется мой напарник техник. Сейчас мы его посмотрим. Да, только вот по этому значку можно определить, что он там есть, а по факту его вроде как и а, не видно. Да, вот такое вот интересное помещение. Да, тут у нас, смотри, танцпол имеется, тут у нас барная стоечка, все как положено. В общем, комната отдыха, сразу же нас приветствуют, как только мы попадаем на нашу базу под кодовым названием МИР. Наша база запитывается от трех вот таких вот больших батареек, мощности которых нам пока что хватает. Здесь мы спокойненько можем отследить, насколько у нас заполнено наше энергохранилище, можем отследить, какие растраты по электропитанию и так далее. Но так как сейчас никаких работ особо серьезных не ведется, электропитание у нас в норме, и тем более у нас сейчас день, да, батареи солнечные работают нормально, все пополняется как нужно, проблем по Пока что с этим... А, нет, тут мы поставили, значит, несколько всяких банкоматов, всяких магазинов. На тот случай, вдруг, если что-нибудь нам важное а, понадобится. Ну и, собственно, здесь у нас стоит наш музыкальный автомат, который постоянно проигрывает эту чудеснейшую планетарную расслабляющую музычку. Ты только послушай! Да, действительно, от этой музыки сразу же хочется полетать Ну что ж, переходим в следующий отдел Здесь мы пока что с тобой заканчиваем Здесь я тебе продемонстрировал все в этой комнате Переходим в следующий отдел на нашей а, базе Судя по дверям, опытный глаз, наверное, уже догадался, что мы играем с совершенно новым обновлением Которое называется Warfare 2 Broadside Кстати говоря, видео по которому уже специально для тебя я запилил Все на моем каналчике ты можешь а, найти в плейлистах Все есть и даже больше Ну что ж, переходим в следующую комнату Это так называемый отдел для переработки для а, работы именно с а, рудами какими-то. Да, здесь у нас существует вот такой вот большой, огромный дисплей, где мы можем отслеживать, что у нас сейчас а, в нашей сети а, хранится. Как мы видим, тут у нас все компоненты, точнее, да, вот тут у нас компоненты всякие разные, то есть пластины, трубы, компьютеры, моторы и так далее. А там наверху мы можем отслеживать спокойненько, какое количество различных ресурсов, да, у нас находится сейчас а, в системе. Вообще, можно сказать, мы пока что бомжуем, потому что мы сейчас очень много ресурсов вложили, в нашу базу, а потому что с ресурсами у нас немножечко напряженочка. Прямиком за этой панелькой у нас находится огромный карго-контейнер, куда мы складируем все накопленные нами э, ресурсы. Пока одного контейнера нам вполне хватает с головой, да, мы больше пока в них не нуждаемся. Возможно, в процессе понадобится и больше таких карго, но мы найдем для них место, где их можно будет поставить. Далее переходим, значит, к сборщикам. Да, это, можно сказать, вот это вот отдел, вот эта часть, это святая святых вот нашей базы э, под названием э, Мир. Вот он, значит, стоит у нас тут один большой сборщик, мощности которого нам также хватает. Причем мы его снабдили вот такими вот апгрейдами Давай ка покажу тебе конкретно Это у нас модули энергоэффективности и модули продуктивности Да, нам этих сборщиков хватает с головой Вообще планирую модули энергоэффективности заменить на модули продуктивности Чтобы этот сборщик работал с бешеной скоростью И тогда нам точно хватит его для всех задач Ну а справа от этого экрана у нас расположился вот такой вот большой очиститель Тоже из мода под названием Heavy Industries Да, немножко он необычный выглядит и, черт возьми, он мне нравится. Собственно говоря, с этим отделом тоже мы заканчиваем, здесь больше показывать нечего, разве что кроме а, вот этого гравитационного реактора, да, или как он называется, гравитационный генератор, который тоже кушает у нас энергию, а, он позволяет нам чувствовать себя здесь как дома. В каком смысле? Да в таком, что мы здесь бегаем а, на, в нормальной, как говорится, гравитационной среде, мы здесь не летаем, мы, как видишь, просто бегаем, прыгаем, да, как нормальный человек а, на нормальной а, земле. Покрывает он ровно все внутреннее вот этих вот двух а, комнат, не более того. Иначе есть его настраивать на больше, да и смысла пока что в этом нет, то он будет кушать значительно больше электроэнергии, что очень сейчас нам не нужно. И мы ее сохраняем, эту энергию. Ну и здесь еще нам в помощь, я недавно только установил, да, мы недавно слетали за ураном. Мы поставили вот такой вот малый а, реактор, который включаем только по необходимости, когда он в нашей сети совсем критичная энергоситуация. А, если у нас совсем критично, то мы просто-напросто жмякаем вот эту кнопочку, пока с этой стороны. Нас находится. А, Задействуем мощность нашего реактора и наши батареечки, давай посмотрим сейчас сюда, начинают заряжаться гораздо а, бодрее. Как видишь, вот в этой верхней графе показано, сколько у нас прирост по электроэнергии. Смотри, 17 мегаватт а, в час вроде бы, а может быть, я не знаю, как это тут распределяется. Батарейки заряжаются, короче говоря, очень очень а, быстро. Вот здесь вот можно по процентному соотношению сразу же это отследить. Ну так у нас сейчас энергией все в порядке. Пока что мы выключаем эти генераторы, они нам пока Пока что не нужны. Экономим энергию. Ну и переходим в следующий зал нашего с вами комплекса. Да, через такую вот герметичную дверку мы проходим и переходим в следующий а, зал. Следующий зал примечателен тем, что мы здесь занимаемся разработкой каких-то новых а, технологических штуковин. В данном же случае мы уже кое-какую одну технологическую штукенцию разработали. И она у нас стоит в следующем. Вот там вот в темном помещении. Сейчас мы с тобой а, посмотрим. Да, здесь пока ничего такого особенного нет. Я, наверное, не буду планировать сюда что-то ставить, потому что меня и так, в принципе, устраивает это помещение. У нас здесь присутствует вот такой вот огромный лифт, который позволяет нам перевозить туда-сюда те структуры, которые мы здесь а, производим. Ну, пока давай мы его отправим сейчас вниз и где-нибудь вот так вот зафиксируем, чтобы можно было а, пройти. Это не очень-то хорошее решение, да, но, но пока, как говорится, достаточно. Я имею в виду нехорошее решение для того, чтобы переходить в другие комнаты. Скорее всего, я сделаю потом какой-то нормальный выход, какую-нибудь, может быть, лестничную систему, чтобы можно было перебегать. Спустившись немножко пониже этого лифта, мы попадаем в совершенно новые а, комнаты, которые у нас находятся еще на, на этапе глубокой разработки. Это огромный цех, где у нас будут храниться наши а, припаркованные корабли. Да, здесь пока что темно и очень страшно. Да, я вот тут уже большую дверь запланировал сделать, но сделаем мы ее в процессе. И вот он, друзья, наш совершенно новый агрегат, который мы недавно спроектировали в недрах этой орбитальной а, лаборатории. Что конкретно он умеет делать и какой у него конкретный функционал, конечно же, это, ребятки, останется интригой для следующих видосов. Если я увижу, что вам эта идея понравится, я расскажу более подробно в деталях, для чего эта штука а, нужна. Ну, многие опытные уже, наверное, догадались, что это якобы вроде бы как бур, да, у него потому что здесь буры стоят. Но немножечко здесь все гораздо а, шире. В деталях, друзья, расскажу, конечно же, в следующем своем а, видосе. Ну и, в принципе, вот на этом ангаре и можно закончить сегодняшний обзор нашей вот этой вот а, базы. Потому что здесь, кроме голых стен, пока что еще ничегошечки а, нет. Далее у нас идет не очень-то приятная область полого астероида, да, в котором мы находимся, в котором мы и разместили свою базу. В общем, здесь больше ничего, друзья, примечательного у нас а, нет. За исключением того, что вот здесь вот у нас пока что стоит временное решение для хранения дополнительных инструментов. Это инструмент-сварщик для моего дрона Уна, с помощью которого и практически большую часть базы я здесь и а, сварил очень сильно, хорошо он меня а, выручил. Естественно, этот временный блок я со временем уберу и перемещу его вот туда вот в основные а, залы. Но это, друзья, все со временем и, скорее всего, в следующих сериях по выживанию именно в космических инженеров. Но на сегодня это пока что вся информация, которую я тебе хотела рассказать по поводу нашего выживания в космических инженерах. Что ты думаешь по этому поводу, дорогой зритель? Напиши, пожалуйста, в комментариях, как вообще ты привык выживать в космических инженерах, что ты привык строить, что вообще делаешь. А, мы с тобой, конечно же, в комментариях все это не Непременно обсудим, ведь у братишки Scratch есть отличительная особенность Отвечать на совершенно все твои комментарии, которые ты мне э, напишешь Ну что ж, а ты продолжай дальше играть только в самые крутые топовые игры Приятного тебе геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся Продолжение, конечно же, следует